Игорь Мерлин представляет. Всем привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Сначала мы поговорим немножко, я вам расскажу, про мотивацию, а потом и про медитацию. И сделаем с вами такую медитацию с погружением, чтобы вы почувствовали, как действительно работает медитации для привлечения денег. Причем это будет путь не прямой, а будет косвенный. И вы почувствуете это на себе. Итак, зажигаем свечу, если у вас она есть. У меня всегда есть свеча. Угу. И в плане этих спичек сгорающих пусть прибудет с нами сила. Пусть сгорит в этом плане все, что мешает нам быть богатыми, счастливыми, здоровыми, мудрыми, умными, быстрыми, любящими, любимыми, мотивированными. Все, сегодняшнее сгорело. Так вот, дорогие друзья, давайте начнем с того, что очень часто э, людям не хватает мотивации. Ну и вам, и мне, ну всем людям часто очень не хватает мотивации. Да, напомню, что эфир нас наш примерно будет 30 минут или около того. Вот. Не хватает мотивации. И поэтому многие люди ищут, где бы взять эту мотивацию, чтобы такое сделать, чтобы получить мотивацию, где бы получить эту энергию, где бы кто бы сказал волшебную пендаль дал. И вот это вот мы ну, все время в таком поиске, поиске, поиске. Ну, у кого-то есть внутренняя мотивация, Внутренний огонь, как это есть у меня, поэтому он горит и не дает, не дает останавливаться, не дает там где-то спать и быть овощим долго. Меня зовут Игорь Мерлин. Я бизнес-консультант и наставник. Я помогаю увеличивать доходы и масштабировать бизнес через раскрытие миссий, снятие денежных блоков и трансформацию сознания авторскими методами. Запишитесь ко мне на бесплатное интервью или на консультацию. вот, и этой мотивации не хватает, и мотивация, как вы уже знаете, требует очень много энергии, чтобы была мотивация, человек, который мотивирован, он что-то делает, он вот прям такой вот весь, раз такой, раз такой, раз такой, такой, такой горящий весь, да, от него можно прикуривать, вот, это что касается мотивации, что касается медитации, то там все по-другому медитация это есть процесс который происходит так, как бы плавно равномерно как бы не спеша как бы вот в таком состоянии в равновесии, но почему-то Происходят волшебные вещи с медитацией. Начинает кое-что сбываться. И если делать правильно медитативные практики, то они по эффективности практически не уступают мотивационным. И сейчас, дорогие друзья, прямо в самом начале я хочу открыть вам очень страшную тайну. Страшная тайна заключается в следующем. Если мы возьмем принцип мотивации, то что означает мотивация? Мотивация означает, что есть некий процесс, который оказывает сопротивление. И нам надо силой продавить этот процесс. На нашем пути стоят какие-то преграды. И нам нужна силы, чтобы разбить эти преграды, либо их раздвинуть, либо перелезть через них. То есть нам нужен такой процесс, который требует энергии, которая больше, чем эта преграда. Другими словами, секрет мотивации – это сопротивление на силу. Да. Вот Есть такой хороший метод, когда там мужик идет по улице видит стоит прапорщик и трясет яблоню вот трясет яблоню там на яблоне яблоки они не падают он трясет трясет весь потел моха значит но мужик говорит слушай говорит что ты трясешь тут ну, как бы что-то подумать надо А он говорит я уже подумал трясти надо да то есть все равно трясти вот. С другой стороны, если бы он взял палку какую-нибудь или какую-нибудь еще, ну палку хотя бы, он бы хоть в яблоке посбивать легко. Но он трясет почему-то. Почему? Потому что привык действовать каким-то определенным методом, методикой. Так вот, вот этим-то и отличается мотивация от медитации, что во время мотивированных каких-то наших действий мы что делаем? Мы повышаем уровень энергии, чтобы могли... Перебросить, переплюнуть, перескочить, разбить вот эту преграду. А что тогда медитация? Медитация, секрет медитации это в том, что мы не испытываем сопротивление от преграды. Нормально. Другими словами, мысленно мы можем обойти любые преграды, то есть мы можем преодолеть все, что угодно. Стоит только закрыть глаза, и мы можем оказаться в любом месте, в любое время, с любыми ресурсами. То есть мы можем изменять нечто внутри себя, что, несомненно, приведет к изменениям вовне. Запутанно? Да несколько дорогие друзья. Когда мы будем с вами делать сегодня медитативную практику, а мы ее будем делать, и потом я, как всегда, скажу пожелание, вы почувствуете, что вот этот процесс медитативный, он тоже имеет место быть. И если его правильно делать, если правильно это запускать, то вы почувствуете, как у вас приходят ресурсы, приходят результаты, даже если ничего не делать. А, недавно услышал такое высказывание, что лучший президент, это тот, которого никто не знает. Да? <свят> <свят> Это что означает? Это означает, что все работает, все есть. Никаких вопросов, никаких проблем. То есть все как бы работает в стране. И люди должны кто там, чего он, кто там мэр у нас в городе, непонятно. Кто там у нас, там еще кто, тоже непонятно. Главное, что все делается. Но вот когда не делается, люди идут жаловаться, идут, заметили, да, И идут они что делать? Преодолевать преграды. Административный ресурс там или еще что-то. То есть вот что-то делать. А когда все хорошо, ну представьте, если вы живете, вам всего хватает, вовремя приносит пенсию, в магазине товары есть, суды работают исправно, ночью нужно на улице ходить, бояться преступности, то мы не знаем, кто это делает, что это за волшебный джин какой-то, который где-то там что-то делает, а у нас тут все нормально. Но стоит чему-то пойти не так, да, обманули где-то там а суд не так пересудил, там, а хулиганы пристают с ножом, еще что-то, сдачи не да, да, ну, То есть вот и начинают что делать. Помните, я вам говорил, что мотивация это есть сопротивление, сила. И вот эта вот борьба силы и сопротивления. То есть есть преграда ⁇ это сопротивление, мотивация ⁇ это сила, которая ее преодолевает. Но давайте вернемся немножко обратно и посмотрим, что же такое медитация. Для того, чтобы понять, что такое медитация, нужно посмотреть глубже, надо посмотреть внутрь и увидеть, какие конкретно... Процессы происходят, когда мы находимся в медитации. Итак, друзья, какие процессы происходят? Что мы делаем, когда мы медитируем? Ну, с одной стороны, казалось бы, ничего не делать. Да, вот сидит человек какой-то, что-то ручкой сложил, ножки, значит, позе лотоса, и сидит якобы такой весь весь из себя медитирующий. Вот. Дело в том, что медитации бывают различные, они имеют разные направления, очень много разных направлений медитативных. Есть медитации как неподвижные, так и наоборот есть какие подвижные медитации, когда там и дыхательные, то есть много-много всяких медитаций есть. И вот здесь... Возникает вопрос, какие медитации выбрать для наших конкретных целей. Ну, это вопрос тоже, опять-таки, зависит от тех целей, которые у вас есть. Сейчас я расскажу, в общем, для контраста про медитации, которые выполняются неподвижно. То есть, ничего, ничто не выдавало в нем русского шпиона. Да? То есть, он сидит и просто Штирлиц, никто не знал, что он штирлиц, да, Просто сидит, как бы ничего не делает. А в это время что происходит? Дело в том, дорогие друзья, что в нашей голове постоянно крутится пластинка, крутится такая, такая флешка, кто-то ее воткнул, и там постоянно какие-то мысли. И мысли скачут, как правило, в прошлое и в будущее, в прошлое и в будущее, не оставаясь в настоящем. Мало кто думает в моменте вот сейчас, что я делаю, чем я занят, что я чувствую. Мало кто это делает, потому что такое свойство нашего сознания, и подсознания. Мысли, как правило, скачут в прошлое, как там было хорошо. При Сталине это было лучше. да? Столько мужиков на меня обращали внимание, говорит старушка. Так что При Сталине это было, а сейчас вот совсем никто не обращает внимания. То есть вот тогда было и в будущее. Ну, и Либо так бывает, что в прошлое как он, козел, со мной поступил, и в будущее прыгает мозг, как я ему отомщу этому козлу неприятному за все, что он со мной сделал в прошлом. То есть вот туда-сюда скачет. Вот. Когда мы медитируем, что у нас происходит? Ну, если правильно это делать, то вот, вот эти голоса в нашей голове неприятные, может быть, приятные, они как-то отступают. И когда вы умеете правильно медитировать, вы на какое-то время остаетесь как бы в пустоте. Сначала это несколько секунд, когда никакие мысли не приходят, когда мы разум очищаем. Потом там, десятки секунд. Вот. Потом, может быть, минута у кого-то. Ну, у кого сколько? Опять-таки это приходит с опытом. Что происходит в это время? В это время происходит некий процесс... И наш мозг как будто бы отдыхает от тех мыслей, которые постоянно барабанят по мозгу. Вот чем бы вы ни занимались, даже сейчас я рассказываю, у вас какие-то картинки в голове. Может быть, вы вспомнили, что у вас там на балконе огурцы мерзают. да? Может, еще что-то. Вот, и, и вот этот процесс постоянно идет, постоянно мозги скачут туда-сюда. И трудно сосредоточиться на чем-то. Так вот, дорогие друзья. Правило энергии, одно из правил энергии, законов энергетики такое, что энергия там, где фокус внимания. Чем лучше мы умеем фокусироваться, тем больше мы можем направить энергию туда, куда, куда нам надо. Например, для того, чтобы исполнились наши главные цели. Туда энергию. А если мозг скачет куда-сюда, то энергия распыляется. И на наши цели энергии не хватает. Поэтому, друзья, один из аспектов, почему медитация помогает, например, увеличению доходов, она увеличивает умение, навык концентрации без особых на то затрат времени, затрат сил, затрат энергии. То есть мы как бы учимся концентрироваться на чем-то. Сегодня мы будем делать такое наблюдение за дыханием, анапана называется такая практика. Вот. Ну, она такая вот, продвинутая анапана. Не пранаяма, управление дыханием, а анапана – это наблюдение за дыханием. Это разные вещи абсолютно. Понимаете, да? Другими словами, мы свой мозг освобождаем от задач, которые ему не нужны, высвобождаем его ресурс, и направляем туда, куда нам надо. И поверьте, дорогие друзья, наши мозги, они гораздо умнее, чем мы с вами. Они сами ищут выход из положения. И когда, ну представьте, вот э, по лесу кто-то идет, ему все мешают. То дикие звери, то ветер, то дождь, то снег. То есть какие-то отвлекающие факторы, отвлекающие мысли. А когда это все убрано, Человек идет, он думает только о том, как ему из леса выйти. То есть, он понимает вот цель. Ему не надо убегать там от медведя, да, или прятаться от дождя, пережидать. То есть, у него вот этот процесс, он такой вот, как бы, сфокусирован туда, туда ему надо. Вот. Понятно, да? То есть, здесь, как бы, ничего сложного нет. Здесь, как бы, дорогие друзья, все предельно просто. Дело осталось за малым. Дети, гады, и дайте мне патроны, да, как в том фильме. Дети, гады, и дайте мне патроны. Так вот, для того, чтобы у нас получалось, необходимо тренироваться. А вот здесь вот возникает масса разных нюансов. Нам что-то всегда мешает. Что-то мешает особенно медитировать. Ну понятно, если бы я там в спортзале, там штанги качался, ну понятно, А медитировать, сидеть как дурак, непонятно, что я сижу как это со стороны выглядит, да? как сейчас со стороны выглядит, как я разговариваю с компьютером. Да? Каждый день разговариваю с компьютером, тут же нет никого. Тут тут никого. MacBook, несколько камер и свеча. Все. С кем он разговаривает, непонятно. Но разговаривает же с кем-то. Правильно говорят, что почему так происходит, что когда я разговариваю с Богом, это молитва. А когда Бог разговаривает со мной, это шизофрения. Да, так вот и я разговариваю с телевизором. Так вот, друзья, вернемся к медитации. Другими словами, медитация – это один из процессов, который помогает нам, первое, сконцентрироваться, и второе, высвободить ресурсы мозга, для решения важных задач. Чтобы он не думал, что было в прошлом, что будет в будущем, там где-то планы мести, что вот еще обо всем подряд и ни о чем. Разбазариваются ресурсы. А таким образом, когда мы медитируем, они фокусируются. И для того, чтобы правильно медитация срабатывала именно для привлечения денежных потоков, необходимо задать ей некое направление. Вот сейчас мы сделаем с вами... Именно такую практику короткую, у нас тут осталось немножко времени, буквально минута 10, вот, буквально, чтобы вы могли погрузиться. Итак, дорогие друзья, ваша задача сейчас какая? Ваша задача сейчас оформить ту мысль, которая у вас есть, вот вы чего-то хотите в денежном плане, ну, например, там, купить дом, купить машину, там, получить там новую должность или еще что-то. И вот сейчас, во время процесса, необходимо будет об этом думать. Понятно, что разные мысли будут вас сбивать. Я вас буду сбивать, я вам буду кое-что говорить. Но ваша задача все-таки, что бы там ни происходило, все время выбиваться вот в это направление, в то, что вы хотите. И поверьте, дорогие друзья, если вы будете это делать каждый день хотя бы по 30 минут, то ваша жизнь изменится кардинально. Вам уже не надо будет применять вот эту силу, мотивацию страшно. У вас начнет как бы медитативные вот эти практики, они как бы не преодолевают преграду, они как бы обтекают их, делают потоп, то есть не тратя особых ресурсов, организма, нервов, сил, времени, а каким-то вот непонятным образом они их обходят. Почему? Потому что наша мысль, она материальна все-таки. И когда внутри себя что-то представляю, представляю себе дом, то на самом деле дом тот есть. Откуда он есть? Он есть в каком-то другом измерении. Ну, раз я себе его представил, раз я вижу, как расписаны его наличники, что там два этажа, какие там стеклопакеты стоят, что во дворе небольшой бассейн и собачка, там, то есть, когда я себе представляю, это означает что? Что где-то это собирается. Оно может быстро рассыпаться, но может и остаться надолго. Вот это представление моё о моем счастье. Дом с собачкой, дом с мезонином. Да? Понимаете, о чем я говорю? Так вот, дорогие друзья, сейчас у вас будет задача представить себе то, что... Что вы хотите в плане не обязательно денег, а нужно представить себе материально. Может, это будет автомобиль, может быть, это ваш будет дом, может быть, это будет путешествие, может быть, это будет ваш будущий муж или ваша будущая жена. Ваша задача, вот если это дом, например, вот, представлять себе, в то время как мы будем делать упражнения, представлять себе, что вот он, такой дом, такого он цвета, что вы туда входите, что находится слева, справа какие окна, кто там в доме находится, что вы там, как вы себя чувствуете. И машина тоже самое, Как вы едете, на какой скорости. И жена тоже. Как вы любите друг друга, как вы друг друга уважаете, как она вам говорит комплименты, как вы ей дарите цветы. То есть вот, вот это все, вот это все и надо представить. И заодно мы будем наш мозг отвлекать от всего, что ему мешает. Это, конечно, не сама анапана, а это вот э, такое, такой инструмент, который адаптированный под наши условия. Итак, дорогие друзья, э, чтобы сделать эту практику, э, вот здесь у нас под носом есть такой треугольничек. Треугольничек. Знаете, да? Ну, есть у всех треугольник. И вот когда мы закончим и начнем дышать носом, Спокойно дышать. Делаем, когда вдох и когда выдох, мы чувствуем, наша задача фокусом внимания упереться сюда и почувствовать, что у нас тут происходит. Может быть холодок, может быть влага, может быть ветерок, может быть еще что-то, может быть теплеть начнет, может быть покалывание. То есть вот здесь, в этой области под носом, нужно почувствовать. Как только вы отвлекаетесь вот от этого. Вы возвращаете себя обратно. Но перед этим, прямо сейчас, нужно сложить ручки, как это делают буддисты, на ом, намасте. на мосты. Вот просто свободно сложить ручки. Не надо их там прижимать, прижимаем пальчиками, пальчиками и ладошками. То есть, не надо прямо, чтобы как, хлопать в ладоши, а вот просто прижимаем вот таким образом, чтобы. Подушечки всех пальцев касались друг друга. И прямо сейчас закройте глаза и начните дышать в том темпе, который для вас будет. Я буду поступать палочками. И вы просто входите в состояние, И прямо сейчас представьте, что вы дышите через нос и ощущаете все то, что находится у вас под носом. Как только вы сбились и Почувствовали, что ваша мысль куда-то спрыгнула, возвращаем его сюда. Хорошо. Еще, Теперь я буду только посадить. Молчу. Хорошо. И теперь представьте то, что вы загадывали себе перед нашим процессом. Возможно, сейчас вы проясните себе, увидите новые детали. Может быть цвет другой, может быть размер, может быть что-то новое заметите в этом предмете. Глаза закрыты. Отлично. Ну вот, все, дорогие друзья. Теперь можно медленно открыть глаза. Откройте глаза, можно по теречке пожимать их кулачки, повращать кулачками в одну сторону, в другую сторону. Можно плечами повращать вперед, немножко назад, и головой повращать в одну сторону, и потом в другую. Ну вот, как-то так, дорогие друзья. Вот, а, отлично, отлично. Так, дизайн квартиры. А, добрый вечер. Да, разрисуем свою жизнь новыми красками, это точно. Распишем. Ну вот, дорогие друзья, вот что-то вы почувствовали. Mm -hmm. Я вам рекомендую это упражнение, это такую медитацию делать не просто вот специально, когда вот вы садитесь там, а в той обстановке, когда у вас есть время. Например, вы едете в транспорте, да, там и так медитативный, в какой-то, в метро едете, либо... До сих пор холодок, Ирина. Ага, благодарю. Холодок тоже, Анна. Увидите, как? Отобег. Привет. Понимаете, да? И вот это это делайте, старайтесь делать ежедневно. Не надо делать там 2 часа. Сделайте 10-15 минут. Пока у вас есть время, пока едете в транспорте. Ну, конечно, если вы за рулем, да, закрыли глаза и все. И до свидания. Нет, если вы не за рулем, едете, закрыли глаза, там. Я обычно в такси делаю, куда-то еду, я глаза закрываю, водителю говорю, я буду спать. Вот, общем, меня отвлекал. И э, притворяюсь спящим, а сам медитирую, сажусь спокойно, значит, и начинаю там энергию гонять, потому что пока, ну, знаете, по Москве пока доедешь, час туда, час сюда, вот в это время очень хорошо. Вот, ну, э, у меня там комплексное, я не целый час там медитирую, а там 10-15 минут. Кстати, это дает силы. И вот запомните эту, вот эту методику, называется анапана наблюдение за дыханием. Можете просто для того, чтобы успокоиться. Например, если вы нервничали, прям садитесь на 10 минут. Лучше всего, чтобы был доступ свежего воздуха. Также можно выпить прохладной водички. Вот. Садитесь, как вам удобно. Да, можно руки складывать, можно колени. То есть как вам удобно садиться. Только нельзя лежать надо сидеть. Желательно, чтобы позвоночник был ровным. И наблюдаете за дыханием 10 минут. В этот момент вы успокоитесь. И вам буквально 10 минут хватит на то, чтобы прийти в ресурсное состояние. Вместо того, чтобы идти кому-то морду бить, вы пойдете и подарите. Не с палкой пойдете к тому, кто живет в пруду, а отнесете ему цветочек. Вот как-то так. Зевота пошла, чистка. Да, ну, как, зеваем мы почему? Потому что кислорода не хватает, мозг начинает работать в непонятном, непривычном режиме. Вот а, эта медитация, конечно, на липасане, там, липасана – это когда 10 дней, а, не разговаривая, по 15 часов в день медитация. Нормально? И вот там анапана а, часовые где-то час, мы садились каждый день, по часу было. И вот сейчас наблюдаем за дыханием. Говорят там про остальные практики. Вот. Очень помогает именно вот это. Хорошо. Зивота была, до медитации сейчас вроде прекратилась. Ну, Дмитрий, да, нормально, да, хорошо. Вот. Кто, кто в какую сторону? Конечно, от того, что мы 10 минут сделали, ничего такого глобального не произойдет. Но, однако, друзья, это важный шаг что вы хотя бы почувствовали хоть что-то. Наша задача была, чтобы почувствовали разницу, что что-то произошло, неважно земного появилась или она пропала. Главное, что вот лоб какое-то волшебство маленькое. И просто рекомендую вам эту практику делать постоянно, когда вы, особенно вот когда вам надо успокоиться, сели или в транспорте, когда вам надо принять какое-то решение ответственное. Вы, например, забрасываете удочки в пространство, говорите, вот есть такое-такое пространство вариантов, и потом отключаетесь, наблюдение за дыханием, перед сном очень хорошо делать. Поделали эту практику, легли спать, и утром, возможно, вы уже примете правильное решение. Или оно придет легче, чем обычно. Нормально? Нет, ну что, и теперь, как всегда, пожелания, пожелания, дорогие друзья, Пожалуйста, прямо сейчас тоже можно закрыть глаза. Закрой глаза. И прямо сейчас дыши спокойно. Делай спокойный вдох и спокойный выдох. Делаем спокойный вдох и спокойный выдох. И прямо сейчас представь себе пространство вариантов, в котором ты самый успешный, самый богатый, самый счастливый, самый мудрый, самый быстрый. Самый решительный, самый уверенный, самый любимый, самый будущий человек. И в этом пространстве ты проживаешь свою жизнь, и у тебя в этом пространстве все получается, потому что за что бы ты ни взялся, оно все тебе дает энергию, дает результаты, преграды уходят. Сомнения, страхи распыляются, потому что ты человек, который заслуживает быть счастливым гораздо больше, чем есть на самом деле на данный момент. И сейчас, в это время, ты принимаешь решение быть счастливым, быть богатым, быть здоровым, быть мудрым, быть любимым, быть любящим, и у тебя получается. Я поддерживаю тебя. Я помогаю тебе стать уверенным человеком. Я помогаю тебе быть человеком своего слова. Помогаю тебе быть человеком, который перестал бояться, испытывать страхи и сомнения тоже уходят куда-то на задний я верю в тебя. У тебя все получится. На этом все, дорогие друзья. Пожалуйста, можно открыть глаза, прям себя представить, что я такой. Да, да, да, я такая, я не жду трамвалы. Это уже из другой песни. Ну вот представьте, что вот вы такие прям наполненные энергией. Спасибо, дорогие друзья. Итак, по будним дням, каждый день 20 часов мы с вами встречаемся. У нас будет понедельник, среда, пятница, часовые прямые эфиры в определенных соцсетях. Ну а в Ютубе каждый, каждый божий день... С понедельника по пятницу, если у меня там нет каких-то там вебинаров и так далее, то каждый день я с вами, дорогие друзья. Пишите, подписывайтесь на, наш, на мой новый Инстаграм. Под этим видео есть ссылочка на мой новый Инстаграм. Я там начал новую серию про себя, рассказываю, как я чего делаю, как я там устраиваю, как я в магазине сыр покупаю, где я буду, ну то есть все-все-все. Во много раз больше, чем у меня было в старом аккаунте. Теперь в новом аккаунте все по-другому. Я вам еще сделаю рассылочку. Друзья, заходите. Под этим видео вы можете найти ссылочку на мой новый аккаунт в Инстаграме. Называется он одним словом Деньги. Все про деньги, ну про меня. Вот. Всем пока-пока. С вами был Игорь Мерлин. Игорь Мерлин представляет Меня зовут Игорь Мерлин, я помогаю увеличивать доходы и масштабировать бизнес через раскрытие миссии снятие денежных блоков и трансформацию сознания авторскими методами. Я помог более 9 тысячам предпринимателей прокачать бизнесы и умножить прибыль. Среди моих клиентов есть депутаты, долларовые миллионеры и совладельцы крупных холдингов.